Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня мы продолжаем проходить Хаус Флипер. Сразу хочу пожелать приятного просмотра. Кто кушает, а кто не кушает, взять что у него себе покушать. Чай, кофе, с печеньками, бутербродиками э, конфетами и за всеми вкусняшками. Не серии, я тут немножко газон покосил. Вот так вот. Чтобы красиво было. Так, давайте выполнять задание. Реставрацию. О, давайте. А, реновация. Реставрация. Ладно. Здравствуйте, после смерти моей любимой жены я продал наш старый дом, который напоминал мне о ней. И решил купить новый, но нуждается в восстановлении. В нем надо прибраться и установить батареи. Да, работы много, а у меня нет сил ее делать. Сделать. Я хочу как можно скорее уехать из старого дома. Собывание в нем для меня слишком болезненно. Но прежде чем я могу из него уехать, новый дом должен быть готов для проживания. Ну, развалины там Сносить придется там, стены, наверное с... Вместе со мной В новом доме будут жить две дочери Покрасьте комнаты, в которых они будут жить Следует голубой цвет. Это их любимый свет Пожалуйста, поспешите с ремонтом Николай его болеет Окей okay. А, это вот так вот он выглядит? Не, ну не так плохо, просто поубираться Я думал, там все разрушено будет Как и студентами, это вообще не, ну более-менее, думаю, не надо там особо ничего делать. Ну, брать мусор, ну, это не так страшно. Главное, чтобы тараканов не было. Ну да, мусор есть, но это легко выбрать, убрать. Почистить тут можно все Главное, чтобы не было хм, тараканов. А то тут, блин, пылесосом, конечно. Так, а что тут у нас? А, просто чистая комната. Без батареи, без ничего. Тоже сняли, походу. А чё? О, там просто грязно. Тут тоже чистая комната. Ну, почти чистая. А, тут еще резетка сломана, понятно. И в окнах будет не, ну, ну, то, может быть, забросили, там, и решили продать. Почему бы и нет. Бывает такое. Уехали лет на 10, наверное, и, и все. Ну, вот так вот, и с ним происходило, что хотелось. Окна, да, тоже. А, ну, нормально так закрыть. Грязно и хорошо так. Ну, студентами было еще хуже. И они еще при том и жили здесь, а мы вот это не жили. Это мы не знаем, конечно. Скорее всего, мы тут не жили. Скорее всего, просто тут никого не было. И они решили продать. Скорее всего, так. Если они жили, то.. Ну, в принципе, как и студентный, да? Они тут еще натворились. Ну, кто помнит кто помнит лайк конечно не батареи там украли короче ну вон, батареи так батареи. а тут еще покрасить надо будет ну, хорошо но только здесь ну да ресторан. это еще первый этаж у них тут вот, туда этажа может быть для двух этажей это нормально но тоже наверное на целую серию пойдет потому что тут да дофига работает Двухспальная кровать. А плевать, да, где, где хочешь там и. Ну, допустим, здесь. Возле батарейки же тепло было. Так, и купить шкаф вера. Шкаф вера. Двойной комод, мел. Так, еще что э -э, Стеллаж, лим. Все, в принципе все, да? Здесь? А нет, покрасить. Так, королевская синева. Чем королев? Не серый. Обливать, а, да? Где можно начинать? Отсюда или без разницы? 1% походу там не надо было красить. Ну ладно. Я думаю, что это тоже надолго будет. А тут сколько? Две комнаты только покрасить? Не все? Все комнаты сейчас буду красить. Полчаса. Сто процентов на, на всю серию займет. Блин, а как там-то? было сначала покрасить а потом уже ставить хорошо что можно так <с> ну в реальной жизни так невозможно конечно сделать а вот мне эта игра и нравится что можно так взять набирать его вот так куда вот, не дотянулся бы никогда в жизни бы так а в игре можно в принципе вообще без проблем А тут сколько? 20%. Только 20% всего. Всего... и ну надо, чтобы 50%. 50 того, 50 того. Ну так правильно. Так куда? тем может чуть-чуть неправильно конечно потому что я крашу возле кровати серым ну в принципе это не моя кровь. я себе буду конечно хорошо красить так 40 процентов а походу все закончилось уже краска главное что-то 50 процентов дошел. А так, в принципе, можно заканчивать. И вот тут, да, все? Да, все. Теперь можно синевой. Это просто синий свет. Какая синяя Так. А нормально, что я покраски. По краске хожу? В принципе, да. В этой игре тут нормально, что я по кравски хожу и вообще. У меня ног даже нету в этой игре, ну, конечно. почему бы и нет? Я, наверное, вообще только... У меня только руки и все. Больше ничего нет у меня. У меня только руки есть. И вот нам... Почему-то левая, и все. Вот реально, мы этим уже сколько? 8 минут. Можем 8 минут? Только вот этим занимаемся. А представьте, там еще что-то надо делать. этот ещё... Это, это может даже на две серии короткие сделать. Никак прошлое, там 20 минут было всего. Тут 20 минут никак не будет. Вообще никак. Мы тут только первый этаж будем 20 минут надо делать. А что там говорить еще про.. Второй этаж? Это вообще на следующую серии надо. Есть. Так, почти процентов. Так, ну почти все, уже почти все. Мы считай только с одной, с одной комнатой сделали, и все. И то, ну да, все, уже Почти. или нет дел 6 процентов ну, не понял что я не так сделал опять я что не опять я все закрасил а тут еще вверху блин я ну, думаю хватит тут. все все хорошо все покрасил здесь все так куда теперь здесь очистить грязь и полотенце ну, нормально таком расстоянии вот так вот делаю и так ч и где еще грязь а вон. на потолке наверное ч грязь да мне потолок чистый это да, хорошо так полотенце сушитель. Сейчас установлю. <coughs> Хоп, хопа. Так, ну здесь в ванной все получается. Да, все здесь все. Я считаю, уже все установили. Так. И мы еще даже 50% не Как так -то? Так, где грязь? Ну, на полу. Все, больше нет грязи. Это... А, так мы еще тут не были. ⁇ -мо ⁇ Тут больше всего еще. Ну, тут я же говорю очень долго. Это один заказ очень долгий. Эта игра очень толкая, если честно. Чтобы эту игру пройти, надо не знаю, сколько в играть. Я уверен... Ну, в принципе, мы за годик пройдём её. Если будем вот так вот снимать, как я, мы за годик, может быть, пройдем, Но это не точно. Потому что тут процентов 10, наверное, пришли только игру. Даже может быть Так, что у нас? Ого, сонная синева. А, вот еще грязь. Все грязи нет. Да, тут много очень дел. Ну, получается только комнату и ванну сделали. Ну, коридор там очистили, ну и все. А остальное там еще много чего. Так, что у нас еще есть? А -а -а, вот, кровать т ⁇ А, так, в принципе, там почти то же самое. А, нет, тут компьютерный стол. Геймер, ничего себе. Вот, розетку прям. И компьютер надо установить? А, нет, компьютеры не сами уже установили. Ч ⁇ я должен? Та да могли сами взять и это все сделать? Нет, мне надо все время все это делать. Без руки что ли. Ну конечно будет немножко неудобно прям шкаф, но было. Ну, в принципе, нормально. Так, комод мел. В принципе, все. Теперь синего синего. так давайте отсюда а что серьезно ну, так идеально ну, а ч все синие си, си, синева? может что-то другое надо было мы... там хотя бы разосвета как а так можно и здесь то а как так а почему она свет не меняет чего это как интересно я вот покрасил сейчас вот здесь и плевать вообще она коричневая как было так и осталось вот это да Только 20%. Нет, ну я уверен, тут надо 2 покупать. Надо было 2 купить. Потому что я за одну не успею. Мне не хватит, мне это лучше Надо было 2 купить. Нет, тут даже всего 30%, а мы уже там... Она уже почти пустая. Надо экономить, пожалуйста, побольше. А ты у минус буду работать. Что за физня? Хотя мне платят. И мне тут за доказ должны заплатить миллион. Это просто минимум. Если они меньше миллиона заплатят, я, я фигню просто. Потому что я буду целую серию вот это все делать? А они мне заплатят фигню какую-то. Сколько там? Если 500 тысяч заплатят, это нифига. Я потратился на это все. Где-то столько. Мне два раза должны больше заплатить. А лучше бы три даже. Полтора миллиона должны заплатить. Может быть я хату новую куплю, Если мне побольше все платят. Хотя можем сзади купить и тоже будем вот так ремонт делать. Давай, с кроватью нормально. А, все уж закончилось? Как оно закончилось? А сколько тут процентов? 53. Ну ладно. Так да куда очистка сейчас? Метлой, да, будем вот так. Так. А, это не надо... Это не надо, ладно. Так, вот так вот. О, новая у меня. Новый навик, покраска. Нажмите на кнопку выше. Зачем? Ну, новый навик. Достижение. Далее. Значит, у меня уровень повысился. Какой там уровень у меня вообще? О, вот, мы почти половину, кстати, сделали. Мы можем уже завершить заказ, но я не буду это делать. Я хочу на сто процентов все проходить, они а вот на 50, а на 60. Это фигня. Это не прохождение, это фигня кайф. Так. В принципе, они же могли сами, получать все покрасить. Почему я должен это всё делать? Они что, красить не умеют? Ну, мусор могли сами убрать. Они же приехали, должны убраться хотя бы. Вообще нифига не делают. Какой-то бред. Я, блокчейн должен все приходить и делать. Ну, капец просто. Какой-то. 100% где-то в Америке было. Потому что у нас бы все убрали. Это да в Америке они там не особо не убирают. Я считаю, что должен приехать человек, который это все делает. А мы ничего не будем убирать. Получается тут есть. Если они даже мусор не убрали, они здесь были. Я понимаю, если они тут не были. Они что процентов сюда приезжали. все равно нет. Да, блин, опять вот эта фигня какая-то мере путенькая. Получается все А удалить. Ну здесь все получается, да? Здесь ой мусор так очистить грязь так тут нет грязи а нет есть наверху на потолке как они там загрязнили блин на... а нет есть не на полу совсем не совсем на полу но. на подоконнике есть а, походу реально не... долго не так... Не были в этом доме так полотенце сушите ну получается мы первый этаж, первый этаж сделали в принципе ну, практически наверное Но вот -то не точно ну, в принципе в принципе да, забуду за 20 минут А нет, не, не, не весь, тут еще кухня. Открой. Там нет. Нет, еще грязь где? На потолку опять? Ну конечно. А где же еще грязь может быть? Ну, реально. Они же могут, в принципе фактически сами вот это окно вот ничего сложного нет, убери уже эту штучку пылесос и все и моешь все тут все считай. Всё. ну и грязь даже устанавливать ничего не надо. так везде лучше двери от прошли не легче О -о -о. нифига я не успею это все сделать не успею за, за одну серию это невозможно наверное сделать дом здесь. здесь грязный блин так кровать соли не ну тут дофига сейчас на 5 красить ну блин я задолбался красить уже ну что за фигня вот работы больше чем я тоже думал я на второй этаж даже заходить не буду там еще столько же работы я офигею просто я не знаю, сколько мне должен заплатить. Ну, очень много. Тут работа на очень много времени. Так. Стол. А, так я могу завершить уже, да? Нет, походу, тут только первый этаж. Тут нету второго этажа. Не, ну второй этаж куда? Ну тут я уже на этом, блин... Не, ну если мы уже можем завершить задание, иначе на второй этаж не надо его делать. Скорее всего. Но это не точно, конечно. Но на первом этаже дофига времени потратил. Мне ещё, блин, на второй этаж идти? Не, Если это так будет. А тут одинаково, да? Красиво. Да, все а мне ставить Или его можно и продать. Я лучше наверное ставить. А вот еще продам будет мне что-то. Э, деньги меньше дадут. Не-не-не, я не буду ничего трогать. Пускай как будет на своем месте. Это мы в прошлой серии могли взять и все продать. А здесь нельзя. Здесь 10... <смех> будет плохо, если я продам все. А мне не дадут, кстати, продать, наверное. На это тут будет написано, ну, типа я не хочу таким образом зарабатывать и все, не будет это не продавать. Это красить надо вот этого. Не кажется, это не надо красить, я просто краску трачу. А нет, не надо. Я просто второй раз на том же краю. Это бессмысленно. И Кстати, все везде сон, почти сонная синева. Ну там был еще двойной цвет. Ну там тоже сонная синева была. Серые цветы сонная синева Почему непонятно? Ч им так нравится? Всем нравится? Не, ну тут же сколько человек. Двое? Или трое, не помню. Написано было. не двое. Это комната бати или кого, я не понимаю. Чай это комната. Там две сестры и батя, по-моему. Нет. Блин, я думаю, у меня сейчас вылетит опять. Нет, вот если сейчас вылетит, я не буду этот заказ больше делать. Хорошо, что у меня... Не, ну если у меня сохранение сработает. Если не сработает сохранение, потому что не... автоматическое сохранение всегда работает. Так, давайте краску Надо будет сразу две краски покупать. Если будет такое же задание... все покрасить не одну не две не два света а один и большая комната ну это большая довольно и те были еще больше то вообще интересно ему неплохо будет если он будет со время красить потому что на него действует или, или нет ну, хотя нет какая как на него может действовать краска если это игра сегодня ну хотя может если она хорошо проработанная то может быть на него это как-то действует. Но игра не настолько проработана хорошо. Что я там точнила или там еще плохо себя чувствую. А ему плевать. Он красит, он может э, 10 ведер покрасить и ничего ему не будет. Вот так вот. Либо, ну да, это же игра все-таки не настолько реалистичная. А вот там... Офигеть! Вот какой-то миллиметр шкафом закрыл и все. Она уже не считает, что я не покрасил. Так. Так, завершить... Не-не-не, не буду завершать заказ. Я знаю. Так, закрой дверь. Не-не-не, я не завершу, пока все сто процентов не сделаю. Не, я себе знаю. Я пока сто сдел... не... не сделаю. Я не завершу заказ. Никак, ну никак. Хотя это уже серию занимает Ну, я, я знаю, что это будет заказ на всю серию, так-то... В принципе... Скроем. А, так это уже другое... В смысле? Так, а что я здесь... Помни, по кра... не по крайней... Я чистил... 95 да вы издеваетесь какой-то миллиметр какой-то тут все черное еще понимаешь что ли Каждый надо уголочек, блин, маленький о, все походу где-то вот там был уголочек маленький грязный офигеть придирается ко всему, блин лишь бы только мне 100% не дать и все Это реально А уже стемнело, пока я это все делал. Заказ. А тут, наверное, уже два дня прошло, пока я это все сделал. Даже больше, наверное, неделя прошла, пока я это все сделал. А, да, я сквозь э, стол, да, это все делал. Ну, получается, я все-таки не виден призрак. Только у меня руки видны и все, больше ничего. Если зеркало подойду, у меня реально будут руки только видно. Так, очистить грязь. Это все, это последнее, да? Надеюсь. Мне уже серию скоро надо завершать, а тут ещё работы дофига, наверное. Это в смысле? Да вы издеваетесь, что ли? Да, да ладно, она под диваном. Как я должен по диваном -то делать? Как она вообще там? Все. Так, помыть окно. Ну, она маленькая, нормально, в принципе. Если окно маленькая, это не страшно. А да, там уже кусочек маленький я видел. Ну ему плевать как-то нас. Маленький кусочек. Так, быстро. Все быстро делаем. А где батареи? Да как я туда поставлю вот сейчас? Там же диван стоит. Мне реально придется его. Поставили тут свой тупой диван. Нет, даже некуда батарею поставить. Как они что... Просто когда продавали квартиру, взяли, сорезали все батареи, да, и мусора накидали. Наверное, таки было. Я серьезно говорю. все сделал. Нифига себе. А что потому что второй этаж, ну, интересно. Есть? Или нету второго этажа? Или я приснилась второй этаж? Нету? Второго этажа нет. Я все сделал. По смысле, а как это? А, реально нет второго этажа. А я думал, что там на чертаке что-нибудь. Я нету, нет уже, Все, мы завершили. Ну все, в принципе. На этом все. В моем домике должно чис чистенько. Ну да, очень чистенько в моем домике. Ну реально чистенько. Сейчас. Но раньше нет, раньше вообще подрёпанный был. Хотя он сейчас тоже подрёпанный. В принципе, особо ничего не изменилось. Он тоже тут грязность. Ну, мусора нету, главное. Если вам видео понравилось, хотите продолжение шестую серии, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.